Привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня начинаем играть, ну или просто играем в ШИХД зима. Да, тут сразу написали, если игра ведет тебя, странно, убедитесь, что ваш компьютер соответствует системным требованиям. Возможно, возможно вам лучше сходить поиграть другу за более мощным компьютером. Ну, не, у меня нормально. И я, я надеюсь, будет вести нормально. Да, сразу хочу пожелать приятного позвона духу, что то нет и провести мини Викторию. Вам нужно, вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик за 6 секунд. Давайте начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, если успели, пишите в комментариях, кто успел. Буду лайкать. Да, сердечко оставляйте писать, красавчик, Малончик. Давайте, да. Русский. Так, я знаю, как водить. Как ездить, короче, как ходить. Так. Ну, это типичный, типа, город наш. Типа, да, есть лето, есть зима. Вот это зима. Ну, лето ничем не отличается, в принципе. Так, свет, ключ нормальный. нормально. Так, что у нас здесь? Ого. Ну, понятно, в принципе. Ключ. О, ключ. Надо будет. Делать. Телевизор. Понятно. Телевизор очень хороший. Так, на улице снег идет. Да. Понятно. Валенки. Ну все ясно. Закрой холодный. Минус, ну, минус 20. И снег. Ну, не знаю. Радио. Чуть не работает. Я пробовал уже. Не работает. Да. Так, мусорка есть. Мусорка. С мусором. Выбрасывать надо. Ну, и через... <свы> Ох, Ладно, Ага. Чайник есть. А тут клея работает. Прикольно. Работает, типа. Надеюсь. А, да? Работает. А ну-ка. А ну-ка, давайте. Ну, лучше не надо. А ну-ка, я умею приседать. Ага. А, серьезно, Она сейчас... Нет. О. Не знаю, что сейчас будет. А это работает. О, работает. Щамы. Сейчас мы все испортим. Аккуратно. Аккуратно уважим. О! Ну все, капец. Ну все наработает. Наратай? Ой, я боюсь, что приметил. Ну, чай, он капец. Не работает, нифига. Понятно, ничего не работает. Так, приемник! Не работает, тоже нафиг. Вот, ну, Правим. До свидания. Бутерброды! Давай, бутерброды. Блин, сыр надо. А, доставь. Дай импульсы. Так, где ножик? А, ножик. А, выключи. Только я будет энергию. Так, ножиком давай. Сыр. Блин, не работает. Быстро я порезал. Хоп. Хоп. Че это за нос, так? Что это? Ну и ладно, буду вот так вот есть бутерброд. Не... Так, помидоры. Ну а ну-ка, бутерброд сейчас приготовим. Давай-давай. Оп. Оп. Фигня какая. Так, морозилка у нас есть. Ага. Ясно. Ясненько. Ну, на кухне мы, в принципе, все разобрались. Вот. Понятно всё. Сюда кроешься. Всё. Ну все понятно, короче. Так, ванны что у нас тут? О, что это такое? А погрузись без, без времени, ни к черту ни к чему не готовься, когда все беды мира придут со в Рим. А я вас ожидал. Понятно. Ну, конечно, не очень. Так, все съел. А ну-ка, мне интересно, работает тут? А ну-ка. Да, серьезно? А я сейчас попробую сыром. Оно сработает? Должно, по сути. А ну-ка. Да ладно, вот это прикольно. О, можно покупаться. Ой, давай, запрыгни. О, нормально. О, водичка. Прикольно. Ну, а если я сейчас попробую телевизор что-то он же работать, по сути, будет, наверное. Там будет очень. А мне интересно. Открой! Блин, идем. А мне интересно. Логика тут должна... Хотя я не знаю, какая то логика. Есть, присутствует она и нет. Да ладно. Он работает? Нормально вообще, нет? Он работает. Странный, конечно, интересно. Очень странный. Короче, его лучше положить сейчас. Стой, открою. Его лучше сейчас, знаешь, куда положить? Я, я бы изменила вот так вот. Оно, оно. Типа типа кровать, да, я лежу себе, и тут телевизор такой стоит. Вот, сейчас. Так, прям, ровно. Ну, типа я лежу себе, лежу, смотрю телевизор. А, это, а то он тут, вот так вот, надо. Это, это неудобно. А вот так вот, я включила любимую программу. Да, он уже не ровно, сломался. Ну ладно, он должен вот так вот, короче, опять таблетки. Ты да что ж? Что за таблетки, как О, ещё что? А, в этой голове твоей, твоей зима ли в этом виновато. Закрыла дверь, я никогда не жду. Ну, там почерк фигово, конечно. Выключила бы. А ну-ка. А ну-ка мне интересно. Тут такая фигня, да? С лампой. Походу, да. А ну да серьезно вы, с... вы чё серьезно что ли? Блин. Лампа походу и, да, и плевать вообще. Всё. Лампе на все плевать, короче. Мы это знаем. Теперь. Так, мы, на это... мы теперь это все знаем. Ставим, блин, пройди. А нафиг лампа. Иди уроки, уроки <с> делай. <с> Это что такое? О, цветы. Вот, вот. Красиво. О, смотри, это красиво. Жалко, что там нифига телевизор не показывает. Вот а так вот яблоками. не Все, в принципе, понятно. Так, у нас тут? Ничего. А ну-ка, я могу дизайдироваться сюда? Могу. А ну-ка. О, тапки, тапки, блин, найти. О, а ну-ка. Нет, нельзя. Не надо. А ну-ка, не, не надо. Так, блин, куда? Стой! а, -а, -а! О, я нашел. А, а мне, походу, плевать, я откуда упал вообще. Я, я с пятого этажа упал. Нифига себе. О, там какая-то фигня. А, это уборщик, да? Снегоуборщики. Здорово! Здорово. Но я его ждать не буду. Так, что написано. Ну, всякая фигня, короче. Короче, пошли домой. Там аптека, ну, в принципе, да. А это что такое? Я вот никогда не понял, зачем вот эта фигня. Была. Это типа, что дом был соединен Вот там тоже такая. Так, ну, это обычный русский двор, в принципе. Какие игра. В принципе, ничего удивительного. Снежок идет прям приятно. Вот приятно выходишь такой на улицу, и такой снег прям идет в лицо. Прикольно. Мне нравится. Турники а ну, тоже идти, прикольно. А ну-ка. -а. Подтягивайся. А -а -а. Не умею потягивать. Ну да, просто. А там вообще... Ну, ладно. Ладно, качели, качели. Ай. А я могу на качелись? Да, я умею на качелях кататься. Давай. Нет. Я не, я не умею на качелях кататься. Так, давай домой пойдем. Конечно, прикольно ходишь, но надо домой все-таки идти. А, вон, дверь, подъезд. Главное, на кого не наткнуться, Пока. Пушь. О. Нормально. Так, идем, идем, идем, идем. Подъезд. Блин, мусор. Ну, офигеть, вы чё? Окно открой, закрой. Капец какой-то. Нормально тут вообще снег. Ну, что вы за люди такие? Мусор. Ну, что, не умеете вот так вот делать? Смотри. Берешь, открываешь мусор пам по... закрыл проверяешь что ничего нет все блин капец какие вы идущие и мусор блин тут капец а, чё там? я уже пришел по моему я на пятом этаже живу это мой дом блин по моему я надо вниз надо вниз да я домой пришел ура я с прогулки пришел так Ч у нас тут еще есть? Часы. На часах сколько у нас времени? А, пол восьмого. Пол восьмого. Ну, в принципе, тут ничего. Я... О! Я не увидел. Нифига себе. Я, походу, качаюсь нормально. Под, подушки. под подушку положи. Под подушку, да. Ай, ладно. О, под подушку. Чё это такое? Зинятое. Да, а тут все, в принципе. Ну-то... Ага, ага. Это мы читали да. Это фигнен какой-то написал. Это стихи, наверное, какие-то, да? Такое. Фигня о а не стихи. Говорю. Фигня твои стихи, вс ⁇ Иди, смывай их нафиг. Плохие стихи, вс ⁇ Вс ⁇ И карандаш тоже, чтобы такие фигню не писал. Вс ⁇ карандаш забыл. Карандаш тоже. До свидания. Все. Вот так. Вот ну, а теперь я чувствую себя рад. О, нифига себе. Снег. Трактор типа приделан. Ну, прикольно. Но у нас на улице, конечно, не, не так много снега, чтобы прям так. Но чуть-чуть там выходишь. Не, не все. Так. А, ну я теперь... Я все. Да и нафиг вообще. На, забирайте. Кто-нибудь. Яйцо. А, серьезно? Яйцо. А, ну-ка, мне интересно. А я же его пожарю. А мне интересно. А ну-ка, блин, нож выбросил вообще. Ну, надеюсь, нож сможет его. Разобрать? Нож, пожалуйста. Нет! Нож настолько. Из чего он сделал? Вообще нож Из, Из чего? Из плазма? Он даже яйцо не может разбить. Капец, нож пол. Спло... Да. О, ну вы видели? Он, яйцо было черное, и разбилось, и белое стало. Что за магия? Что за магия мне в хордуется? Хор, так, это что такое? Консерв? А ну-ка. Ну нож ничего ей не сделает. Конечно. Она даже не может помидору порезать, да? Конечно. Плохой нож. Все, выбрасываем. Нормальные ножи покупай, и потом все, закрывай холод на улице. Ну и мусор, и мусор тоже. Я бы сейчас бы его, конечно, вынес, но мне лень. Так, мусор. Ну ты все, до свидания. Вс. Не надо нам мусор. А я тарелку могу А, ну, в принципе, как я. Да, нормально, сквозь тарелку. Тарелка не как, походу. Так, о, туалетная бумага, нормально, она появилась или, да, ее не было, а да подними ты ее. а ну-ка, а ну-ка я могу забить её? ага, мне интересно сказать, по-моему не было, а ну-ка я же могу забить туалет бумагой, я могу, я, бо... я могу, я умею, давай. Нет, не поливайте. Нифига себе. Сразу два рулона. Нифига себе. Даже три. Нет. нет. Да ладно, застрял. А не по одному. Да ладно, я думаю, застрял. Нет, у меня хорошие унитазы. Чай. Давай, чай пейте. Чай. Где? Где у меня вообще в, ка в кастрюлю наливай, давай мой. Кастрюлю наливай, давай, чай. Ну, наливай. Понятно, значит, чая нету. Украли чай у меня, Филипп. О, ложки. А ну-ка. А, а где тут... А ну-ка, а ну-ка, а ну где, где? Да что это фигня? Что это за дом такой? Тут нету ни одной розетки. Что за фигня? Ну и ладно. Я просто хотел кое-что посмотреть. О, вот кружку нашел. Так... Да блин, кружку разкидывай. Кружку давай. Оп. Оп. Ладно. Не наливается, короче. Там система не проработана. так да кто дверь не открыл? Открывает мне блин окна со время Да закрой. Блин, закрой. Какая-то фигня ему мешает закрыть. Всё. Печь. Ух. Чё? э Эээ. Ладно поток короче я а это что такое Фильм. ну короче мы поняли что микроволновки если яйцо пожарить в она просто черным станет и все а потом тоже черным по моему да ну все принципе тут ничего интересного больше нет тут побегали повеселились тут в принципе Игра не такая, прям, пф, вообще, вау. Побегать на один раз, в принципе, хватит. О, я хлеб съел. А, я на е хлеб ел. Нифига себе, я ем хлеб. Я вс съел, я могу вс есть, на е? Да, я вс могу на е съесть. Даже мусор мне не, не надо. Да ладно. я могу разбивать и есть. Да ладно! Я вообще моя волшебник. Я съел банан, он стал Ой, желтый. Офигеть. Да, это зачем? Если вы нажмете кнопку подписаться, то у вас станет она серая, да. Как и банан наш. Да. <laughs> так, а я могу посварить, кстати? А Ну-ка, давайте, борщ или суп. Давай... О, а у меня, кстати, прикольная идея возникла. О, точно, стой, так, да, А Ну-ка. А ну-ка, давайте. Ну и все, в принципе, закачаю. Так, да. не полимпайте. Вот. А ну-ка, ну-ка, мне интересно. Да. Вам тоже интересно? Смогу я сварить что-нибудь? Агурять. Оку ну, я не знаю, мясо, наверное, нет? Или нет. Хорошо, еще есть? Яйцо. Сок, блин, сказал. А, по принципе, плевать все роли И что еще? О, а колбаски у нас нету? Блин. Блин, я думал у нас колбаса есть. Ну колбасы нет, а серьезно. Ну тогда не получится. Ну тогда давай еще я такие Там, блин, бери! Бери, бери. бери. все давай. А, то не А можно только. Давайте. Аккуратно. Блин, ну уже потеряли, что Так. Так, берем. И туда. И все, закрывай. А мне интересно, на как она будет, реально? Ну, не знаю. Посмотрим. Так, закроем, А то испортится все. Все продукты испортятся. Да Короче, ладно, не важно. Я потом посмотрю, что произойдет. Да, все. Вот так вот. Вот, короче, Что когда зима, так и... Ну, или Инцвитер, я забыл вам сказать. Инцвитер она еще называется. Да, все. Вот так вот. У меня такая вот, считай, серийка. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, да. М -м -м, да, короче, всё. Ссылка на ролики будут в описании. Пока ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.